Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу предложить вам сделать летний нарядный бантик. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится орган за шириной 2,5 см и такая же оквастная лента. Этих отрезков нужно будет по 5 штук длиной 20 сантиметров. Отрезки складываю изнаночными сторонами друг к другу и буду делать вот такие детали правую и левую. Вначале я отмеряю расстояние в четыре с половиной сантиметра по линейке. Вот так я закладываю складку. Вынимаю линейку и фиксирую положение ленты палками. Теперь переворачиваю работу и свободный длинный край отворачиваю уголком. Теперь деталь поворачиваю таким образом, чтобы свободный край обвернул маленький конец. И еще раз свободный край подворачиваю уголком. Теперь свободные концы заворачиваю на себя и совмещаю срезы. Получается вот такая деталь. Скрепляю ее булавочкой. И теперь покажу, как сделать такую же деталь, только с поворотом в левую сторону. Вот теперь конец я длинный заворачивала влево. подворачиваю свободный конец вниз, получается уголок, и теперь свободные концы вверх совмещаю срезами. Таких деталей нужно сделать по две штуки. На каждую сторону бантика то есть всего 4 такие детали теперь буду делать деталь из белой ленты отрезок 20 сантиметров я его тоже складываю изнанка изнанки оплавляю концы и еще раз складываю эту деталь Вот и все, деталь готова. Она будет идти по центру конструкции. Теперь можно собирать бантик. Но перед этим я вам покажу один интересный момент. Вот из этого уголочка концы ленты могут выпасть при сборке. Чтобы этого не случилось, я наношу капельку горячего клея в самый уголок подставляю на свое место концы ленты. Теперь эти уголочки не выпадут, с этой деталью делаю то же самое, временно убираю срезу, наношу каплю клея и возвращаю срезы на место. Теперь можно собирать бантик. Одна половина бантика уже собрана. Собираю вторую половинку. Теперь нитку я туго стягиваю, закрепляю. и обрезаю. Последняя деталь банда из органзы. Совмещаю срезы, облавляю их огнем зажигалки, отмечаю центр, Теперь совмещаю оба центра и делаю маленький бантик. Этот бантик я приклею в центр большого банта. Для оформления серединки беру отрезок ленты шириной 1,2 сантиметра, длиной около 8 сантиметров. Вношу горячий клей и этим отрезком ленты оформляю середину бантика. Украсить середину банта можно шиной. Сюда подойдет красный цвет или белый. Я выбрала красный. Отрезаю двойную полоску. И при помощи горячего клея клеиваю в центре. Теперь буду готовить зажим, он длиной 6 сантиметров и беру фетровый кружок диаметром 4 сантиметра. В центре фетрового кружочка делаю два надреза, вставляю зажим и фиксирую его горячим клеем. С обеих сторон тоже креплю его клеем. Теперь смотрю, у нас здесь лишний фетр, его нужно убрать, срезая ножницами произвольно. Теперь ничего не будет выглядывать. Наношу обильно клей. левую банту ну вот бантики готов. кому понравился мой мастер-класс не забудьте поставить лайк подписаться на мой канал поставить комментарии с вами была Ирина и до новых встреч!